Доброе всем утро. Времени 6 утра. На градуснике уже 25 градусов. Сижу, поливаю яблоньки. Перед тем, как сюда выйти, в рекомендованных у меня выскочила роза. Выскочила роза с голосовыми. Я послушала. Я понимаю, что сейчас пойдут нападки. На Жаренову Светланку, на Марину Жмакову. Роза выставила Светланку алкоголичкой. То, что Роза сама устает, это в порядке вещей. А то, что другие люди устают, она как бы этого не замечает. Но в отличие от Розы, у Светланки очень огромное хозяйство. Если Роза, ты их это самое не знаешь, что у Марины тоже и хозяйство, и дети маленькие. Вот. Вышла я сегодня на YouTube, чтобы поднять события прошлого года. Точно не помню, но если не ошибаюсь, то 3 июня вышло первое видео на канале разоблачителя. Маленькая, короткая, брутальный мужичок. Сидит на видео, говорит, что ему надоели блогеры жулики. И подогревает интерес ко всему происходящему. С первого, с он начал, это с Оксаны Булат. Я ее не смотрела, как бы не смотрю. И... Ну, неинтересно не мне там. Как бы не особо меня привлекает. Дальше, естественно, пошел конфликт с Анютой. Анюта это ребенок. Ребенок, которому 13-14 лет, она подросток. Естественно, ребенок еще не понимает, что он творит в этой жизни в силу своего возраста. Но разоблачителя это не остановило. Также он начал выставлять переписку с Тимофеем, который все рассказывал, объяснял. Но чисто по-мужски поговорить. Два мужика между собой поговорят, но то, что один выложит, это как-то... Ну, некрасиво это смотрелось с одной стороны. Дальше пошли жуковые жубривые. Но я ни тех, ни тех не смотрю, я про них сказать вообще ничего не могу. Наступило время городских колхозников. Как все помнят, если кто не помнит, могут пересмотреть эти ролики, что разоблачитель смотрел всего лишь полгода. Полгода городских колхозников, но тщательно и конкретно вытащил с форума прицелоза ту информацию, которая, если я не ошибаюсь, была то ли 2013 -го года. Ну, Где-то с 201 по 2013 -го год. Он практически эту информацию вытащил. Сейчас по прошествию года, естественно, мне интересно, как мужчина, да-да, мужичина, говорит, что он бывший военный. Каким образом он причастен к этому форуму птицеводов? И как можно было конкретно в огромном форуме найти? такую информацию, вытащить именно ту грязь, которая была вытащена. Я как бы сказав, что это некая рада, некую раду зовут и Ираида Иннокентьевна. Довольно-таки взрослые, уже в годах человек, прекрасная женщина. К ней всегда можно обратиться за советом. Даже позвонить, она расскажет все, подскажет. Кому надо, те найдут ее номер телефона и пообщаются. Дальше по списку шла Светлана без обмана. Да, все было бы хорошо, но дело в том, что Светланка очень серьезно взялась за отчет. Взялась она довольно таки рьяно и по каким-то неизвестным причинам ее решили задвинуть. Причина, конечно, я предполагаю и озвучу их потом, в дальнейшем ролике. Надеюсь, если Светлана меня осмотрит, ей тоже будет интересно услышать, что явилось причиной того, что это самое. Ее отодвинули в сторону. Дальше пошли липатова и коптева. Опять же у меня возникает вопрос: как мужчина, который является бывшим офицером, весь занятый такой вообще занятой человек до мозга костей, имея семью детей, с точностью знают куда ездили липатова и коптева? со своим яйцом, сколько они его привозили, по какой цене они его покупали, кому они его продавали и все остальное. Это тоже информация к размышлению. Я говорю, это не последнее видео. Реально не последнее. После Липатовой и Коктевой, пошел Рафаэль. Очень много было его голосовых, очень много было его паспортных данных. Но почему-то на паспортные данные Рафаэль не подал никакой жалобы, что у него выставили. Что он присылал свои... Ой, свидетельство о рождении, о крещении, там еще о чем-то. Ну, где-то у меня есть скрины. Если кому интересно, могут обратиться с флешки, скачаю и отправлю. Но также Рафаэль мне еще интересен тем, что Ольга Рабби на этих же документах нашла, что один уголок не подклеен на паспорте. Разоблачитель Да, петух подтверждает. А разоблачитель обращался в правоохранительные органы. Но дело в том, что паспорт является единственным документом, подтверждающим личность. И отклеенный уголок или приклеена фотография, оно уголовно наказуемо. Как это произошло? Что это произошло, что обратившись в правоохранительные органы, Рафаэль до сих пор ни на что не отвечает. И, естественно, до сих пор болтается на Ютубе, то здесь, то там. Довольно-таки очень странная личность. Это тоже информация к размышлению. Еще интересная информация к размышлениям на канале Разоблачителя. Не помню, как называется ролик, но кто смотрел, те помнят, что дело было отправлено на доследование. Прозвучала такая фраза, что потерялось 700 заявлений. Ребятки мои, я живу рядом с прокуратурой. Как бы у нас поселок маленький, мы все друг с другом общаемся, и 700 заявлений пропасть просто-напросто не может. Потому что на каждое заявление ставится конкретный номер. Просто номер ставится. Вот. Идет ответ в обязательном порядке, там через месяц, через 10 дней, через месяц. Если дело более серьезнее, то могут и позже ответить. Но 700 заявлений потеряться просто-напросто не могут. Быстрее всего, что на канале разоблачителя была подана неправильная информация в виде электронной почты, куда нужно было писать заявление. Это мои размышления. Да, это мои размышления по этому поводу, что все-таки люди, которые писали заявления, уходили совершенно на другой электронный адрес. Но это тоже разберем немножечко позже. Дальше у нас. Шла запись чата которую выложила казачка эта запись чата была разослана всем всем кто были модераторами в группе эта запись чата есть у меня в какой конкретный день я не помню но до сих пор у меня как говорится это сообщение осталось Зачем это было сделано, я, конечно, реально не понимаю. Вот. Но и самое такое завершающее – уход разоблачителя. 31 декабря, под Новый год, всех поздравили и сказали, что человек устал. Ходит с Ютуба, что, может быть, он потом вернется. Все это было вежливо, культурно. Все ему пожелали добра, чтобы он отдохнул, восстановил свои силы. Многие просили, чтобы он возвращался. Многие снимали видео. Час до сих пор вижу видео. Разоблачитель, давай, молодец правильно делаешь а потом разоблачитель вернулся но вернулся как-то немножко с другими видео все бы это было ничего как бы и времени у меня особо не было смотреть Некогда было заниматься, с января месяца у меня в доме появился маленький грудной ребенок. Заняты мы были своим, своими делами, потому что дочери нужна помощь. И вот когда вышла видео Свеча памяти и. обозначили меня как Маслову тут естественно я начала разбираться начала разбираться довольно таки серьезно просматривать видео просматривать все данные знаете я нашла очень много интересного довольно таки интересного. У меня вопрос к смех-смеху. Ты зачем постороннего человека очень долгое время, зная, кто разоблачитель, конкретно зная, кто разоблачитель, постороннего человека ты просто-напросто набила и очень большая куча людей писали ему сообщения, писали ему гадости. Ты над этим глумилась, ты над этим потешалась, но ты же конкретно знала, кто разоблачитель. Так что... Мехушка, давай-ка рассказывай. Ты очень много знаешь и знаешь того, чего не знают твои подписчики. Знаешь, что, наверное, чего не знают Роза? Ну, а может, конечно, и знает. Два события, которые произошли со Светланой без обмана и с человеком, которого ты, Евгеша, Евгеша, Евгеша, у тебя это было сделано целенаправленно. Вот эта информация к размышлению всем. И я думаю, что тебе придется, наверное, вперед меня выпустить видео, где сказать правду. Или дальше я озвучу то, что мне предстоит озвучить. Я бы, конечно, не это самое. Может быть, обошла бы это дело стороной. Но вот тот букет, который был подарен Городским колхозникам Он не лезет ни в какие рамки. И ты, и Роза, и Молчанова. Так как, по словам Розы, Молчанова состояла в группе казачки, все к этому делу были причастны. Скажите мне, дамы, а если вам подарят какой-нибудь погребальный звон... <смех> венок от всей братвы, где-нибудь снимут венок, который из 90-х, и прибьют вам на ворота, что делать-то будете? Так что смех с смехом, давай рассказывай. Или расскажешь ты, или расскажу я. Есть такой канал Лисицына Шкода Светлана. Было у нее где-то такое сообщение, вернее, комментарий, что если бы такие люди жили рядом с нами, то мы бы уже с ними это самое давно бы поговорили. Так вот, действительно, Шкода. Люди действительно живут рядом с вами. Я думаю, тебе интересно будет смотреть и дальнейшее видео. И наблюдать, как будет развиваться сюжет. Молчанова ничего не говорю. Я помню твой комментарий под моим видео, что 165 человек пришли к тебе на канал. Эти 165 человек твой канал и погубят. Ну а на этом до свидания. Надеюсь, через день выйдет еще один ролик. Но он будет намного интереснее и намного информационнее. А сейчас я подожду, когда пройдет стрим у Розы. И только после стрима Розы я выложу этот ролик. Независимо от того, что я его снимаю рано утром. Всем пока!